Хотелось бы еще раз сказать, а, чему я не размовляю, будучи на Украине, на украинской, мове, на украинской мове. На сегодняшний день наша компания является компанией, которая продает свои товары на территории многих стран. И на территории многих стран язык принят, к сожалению, русский. То есть есть киргизы, есть казахи, есть узбеки. Есть люди, проживающие на территории, украинцы, проживающие на территории других стран, которые уже подзабыли украинский язык. Есть э, люди, которые, имеют, которые вышли из Советского Союза и находятся сейчас на территории других стран, там Италии, Испании, там где-либо Португалии, где-либо еще. Ну и когда я транслирую вот такие широкомасштабные лекции, то есть я их транслирую для большого количества людей, для международной аудитории, то я их могу транслировать на двух языках. То есть это может быть, украинский, это может быть русский, это может быть английский. То есть если для англоязычной аудитории ну как бы английский был бы правильнее но я не знаю мне бы хотелось помогать еще и аудитории которая разговаривает на русском языке это не обязательно русские так как мы сейчас не продаем наши препараты на территорию российской федерации а те люди которые проживают на территории мира не имеющие гражданства россии поэтому пожалуйста друзья мои не стоит на меня за это обижаться. Я искренне поддерживаю нашу страну. Искренне за то, чтобы эта страна осталась суверенной. Мне нравится все, что происходит в этой стране. Искренне поддерживаю все, что происходит. Режим. Я за войска ЗСУ. И я за то, чтобы Украина освободила территорию от захватчиков. И все осталось, как было у нас раньше. Чтобы мы вновь любили друг друга, чтобы у нас был вновь мир, чтобы нас никто сверху не бомбил и пусть будет как и раньше. Меня лично в моей стране все абсолютно устраивало.